Здравствуй, дорогой зритель. Ты сейчас смотришь на меня, и я смотрю на тебя. Этот объектив рассказывает мне все о тебе: твой адрес, твое место жительства, синонимы, антонимы, которые ты используешь. Между нами сейчас происходит искробуря в изуме. Нет, между нами происходит что-то больше. С между нами страсть, искренность. Вот это жгучее ощущение. Так, хорош, херней страдать. Всем привет, с вами Дэн, и сегодня вы на канале ViaD Multigaming. И сейчас будет ролик, о... А... топ будет топ. Вот, да, вот топ. Блин, нахеренная идея. В общем, то... сейчас будет топ-5 лучших моментов на нашем канале ViaD Multigaming за всю историю. Для справки, мы уже каналом занимаемся с 2013 года, нашему каналу на данный момент 6 лет, в октябре ступнет 7. И нам бы хотелось э, сказать, во-первых, всем спасибо, что вы нас смотрите, и этот ролик будет такой, как начало Но от начала года, и что-то более креативное, чем просто перевод. Поэтому, топ-5, поехали! Место номер 5 Итак, на пятом месте у нас ролик, где больше Сюры, чем конструктива. И если бы мы сейчас его делали бы, то он абсолютно был бы по другой концепции. И не факт, что он вообще был сделан. Но мы тогда посчитали, что нам нужно об этом рассказать. А он получился, конечно, так себе. Наверное, это один из многих роликов, за который мне стыдно на моем на, на моем. Во, во, какой эгоистично-то на нашем канале. Расследование про мальчиков и кейсы и порноактрису на пятом месте. Пак про Екатерин Макар Какая то странная порноактриса, у которой почти нет видео. Если же они есть, то их довольно сложно отыскать. Фу, Руслан говорит название сайта. Обычно на телевидении не любят делать левую рекламу для подобного сайта. А тут и сайт не замазали на ноутбуке. И... То сайт просто бы напросто потратил кучу денег никуда. Так как им бы пришлось оплачивать отель, гостиницу в течение месяца потом саму актрису можно оценить как элитную девушку легкого поведения. Место номер четыре. Итак, на четвертом месте у нас э, момент, который начал нашу всю стримерскую эпопею. Мы хоть и до этого проводили стримы. Но они не были с такой, знаете как, энергии прям подачи. А вот этот стрим прям начал нашу подачу, зарекомендовал за нами формат, который, конечно, многие может найти. Там есть и пару иностранных ребят, которые делали этот формат, но они делали их не на постоянной основе. Мы решили, так как мы поняли, что это наша визитная карточка, и теперь у нас стримы проходят именно под таким началом. Итак, первый пьяный стрим 2017 года на четвертом месте. Суть это, по ]ま. сути, ]etti... пьяный open То Жиг, Жиг! это же это водка Понимаешь, мы открыли только 6 кейсов. Ну что ж, почему меня Не хочет крутить последний кейс. Не хочет... так Да, круче кейс! А есть остался? О! Место номер три. Итак, на третьем месте у нас очень любопытная ситуация Потому что когда я записываю этот ролик и когда он сейчас выйдет, это 8 января 4 января был у нас новогодний стрим Кто не видел, можете найти у нас на канале, осталась запись В общем, настолько была там крутого, самый, наверное, крутой опенкейс, который у нас был И по эмоциям, и по дропу, и по всей ситуации вокруг него Поэтому на третьем месте у нас новогодний стрим 2020. Будет у тебя фиолетовая. Вот ты, сука! Потому что с твоих.. С твоего дятел-хуятеля.. Да, хуя аккаунтов. Раз, два. Вот это вот раз, вот это два. Место номер два. Итак, на втором месте у нас ролик.. Который, э, наверное, следующие два места Они будут полностью под руководством Алексея Потому что такие моменты начинали наш канал И мы не раз с ним в личных обсуждениях говорили Что если бы не эти моменты Если мы продолжили дальше делать ролики То могли бы продвинуться гораздо дальше Но, как называется, лень и непонимание ситуации нас подвело В общем, на втором месте у нас Единственное в истории нашего канала Получение ножика через кейсы не получалось у нас уже на стримах, и не получается до сих пор, но получилось когда-то, поэтому на втором месте выпадение ножика. Кай, Да, ну что ж, больной. Кейс. Как бы кейсы намекают, не надо этого делать, чтобы потом активировать. О, вулкан! Вулкан! Ха-ха! Есть! Сейчас ножик тоже появится, ножик, ножик. Блюдь, ножик! блять, ножик! Блять как в ножик выпадет. Ааа, блин, капец, капец. Место номер один. Ну что, ребятки, мы подошли к первому месту. И на первом месте у нас ролик, который считается самым популярным на нашем канале. На данный момент у него 79 тысяч просмотров. Я помню отчетливо как мои одноклассники смотрели этот ролик и на тот момент когда еще кс прям только вот бум ее настигал потому что кс гол вышел в 2012 бум ее настигал где-то в 2014-2015 подошел и люди очень часто открывали кейсы пытались найти хорошие скины и вот получается при мне так как я был тоже участником канала уже на тот момент мы сделали канал вместе и при мне одноклассники смотрели, как моему другу Лехе падают два вулкана. Они офигевают, что так возможно. В итоге этот ролик набирает огромное количество просмотров. В общем, на первом месте два вулкана. Всем привет, с вами и сегодня мы делаем open case. Вулкан! Прям узакан! О боже, вулкан! Я мне должен. <свист> <свист> <свист> Ребята, господи, это это невозможно, вулкан. Всем большое спасибо за просмотр, не забывайте подписываться на наш канал, нажимайте вот этот там колокольчик, который вам будет оповещать о наших видео, вступайте в нашу группу ВКонтакте и не забывайте о хороших моментах. Всем до скорой встречи, с вами был Дэн, пока.